Твои черные глаза. Твой манящий аромат, от твоих сладких губ закружилась голова Благодарен я судьбе За твой образ неземной Покорило мое сердце своим взглядом добротой Обними меня отпускай Я твой ангел, ты мой рай Друг без друга нам никак Остальное все пустяк Обними меня отпускай Я твой... Ой, ангел, ты мой рай, нас связали небеса Так что броси навсегда И встретил тебя, субханала, увидел тебя, алхамдуля, такая красивая, машала, ты будешь моей, чаала, Я встретил тебя, субханала, увидел тебя, алхамдуля, такая красивая, машала, ты будешь моей, чаала. Ни дурман, ни колдовство, королева моих снов. Черноглазая моя, моя муза и душа. Я клянусь, готов на все, только стань моей женой. Буду мужем и отцом, пусть сияет Дом. Обними не отпускай, я твой ангел, ты мой рай, друг без друга нам никак, остальное все пустяк. обни не отпускай, я твой ангел, ты мой рай, друг без друга нам никак, остальное все пустяк. Я встретил тебя субханалла, увидел тебя алхамдуля, такая красивая машала ты будешь моей иншаалла. Тебя, увидел тебя Субханала, увидел тебя Амдула, такая красивая Машала, ты будешь моей шалам.